Не секрет, что в последнее время ВГ выпускает, если они имбул, то как минимум хороший танк. Ну, за исключением гвардейца, его народ не полюбил. Седя, по мне, так это танк очень схожий с таким прием, как СТРВ С1. Только без фишки, с шведским режимом ведения огня. Так вот, СДА, по мне, вышел уверенным кандидатом на звание имбе октября. Но из за исключением того момента, что не каждый сможет оседлать эту ризму лошадку. Задатки для нагиба у нее есть, и очень даже неплохие. Осталось дело за малым реализовать все это. Начинающему игроку я ее категорически не советую, ибо играть от 2-3 линии они не могут а, в причине своей неопытности и вечно лезть вперед. Хотя и опытные игроки таким страдают, но тут уже пределы привычки и стиль игры на определенном типе техники. В общем, если вы не потовод и не можете устоять от азарта полезть вперед, то вам я ее явно не советую. Но хватит лирики, давайте рассмотрим эту ПТ более детально. Ну, скажу сначала пару слов об ее плюсах и минусах. К плюсам я бы отнес орудие это сплошной плюс, динамика это одни плюсы, маскировка это одни плюсы, а к минусам ну, можно разве отнести, что почти нету брони и плохой обзор. Ну и местами она скиллозависима соответственно. Орудие наше все. В точности мы можем посоперничать с ТРВ-С1. Разброс орудия также при его повороте почти не изменяется и впечатляет своей точностью мы можем моментально свестись на противника, попавшего за свет и раздамажить его. Хотел бы сделать маленькую оговорочку. Все это мы можем делать только при нахождении на месте, а не в движении, ибо наша стабилизация не вызывает восхищения, и тем не менее все-таки итоговая точность после остановки впечатляет. Но при повороте корпуса она, конечно, не лучше, но очень быстро восстанавливается в свои идеальные параметры. А по поводу урона, разве урон у нас 390 и КДВ 11 секунд, что дает нам ДПМ где-то 2, 200, 250 ориентировочно. Пробоем нас тоже никто и не обделил, и данный танк назвать голдозависимым язык не поворачивается. Это ПТ будет фармить и довольно таки неплохо. Кстати, скорость полета соряда впечатляет, она прям как у Крупстейра 7-го, либо у того же крылья 15-го. Так что упреждение надо брать минимальное. Также советую ставить сюда досылатель для уменьшения скорости КД, ведь оно тут не идеальное, но не критичное. Все-таки 11 это много, но судя по всем параметрам, его можно улучшить где-то ну, до 9 секунд, может быть 8 с копеек. Ну скорее где-то 9 секунд, что в принципе уже более-менее нормально. А по броне, кстати, недаром я сказал, что у данной ПТ почти нет брони. Вот именно, что почти нету брони. Все-таки какая-никакая, но броня здесь есть. По крайней мере, верхняя верхней части лобовой проекции. Там у нас от 100 до 120 мм. Это, конечно, без учета переведенки. Против 8-10 уровней мы, конечно, ничего не можем противопоставить. Но, будучи в топе, встречая всякую мелочь и всяких ЛТшек, мы имеем хоть и маленький, но все же шанс получить непробитие и сохранить наши ХП. И без того мало в тысячу. Кстати, для арты и фугасов мы лакомый кусочек из наших картонных брони, крыши, ну и всего остального. Так что будет заходить полная фулочка. А также плюсом я бы отнес маскировку да, на ПТ-шке, которая просто шикарна. А это значит, что мы будем безнаказанно стрелять из инвиза. И этот параметр я предлагаю усилить маскировочной сетью, дабы реализовать этот показатель на пол. Конечно, по маскировке мы не дотягиваем до Е25, но находимся где-то на уровне борща. В принципе, не светишься Думаю, тут гореть много не о чем, маскировка отличная, это один сплошный плюс. Играем без освета, стоим в кусту, дамажим, все прекрасно. Динамика, она у нас шикарна, 26 лошадиных сил на тонну, что дает нам возможность быстро занимать ключевые позиции и сменить эту самую позицию в критической ситуации. Да и максималка в 55 этому в принципе способствует. В общем, носимся по карте без каких-либо стеснений. А к минусам я бы отнес ее обзор в 360, что не дает нам возможности посвятить самому себе, но если вы возьмете с собой стереотрубу, то часть эту проблему можно решить, а ее возить все-таки на данном танке я советую. В принципе, если посмотреть на все эти ТТХ, можно сделать один единственный вывод, что если вы любите ПТ, и у вас, кажется, не горячая, а холодная голова, вы не лезете вперед на противника в ближний бой, то эта ПТшка вам однозначно подойдет. Я считаю, ее при правильном использовании можно назвать имбой. Именно что при правильном использовании. Потому что обычный игрок со слабенькой статистикой не сможет реализовать данную машину в полную силу. А опытные игроки будут не дамажить, причем такие неплохие даже цифры. Даже, ну, в принципе, может быть, средний игрок тоже сможет использовать, если он не будет лезть вперед. Надеюсь, данный обзор вам понравился. Данный танчик я вам советую, потому что он просто хороший. Лично я бы себе его взял, и когда будет возможность, если это будет продаваться вам, вероятно, потому что в Новом году, я обязательно себе его заполучу в ангар. А с вами был канал ВДВ Стрим. Пока-пока.